Район GLT у всех сейчас на слуху, потому что здесь состоялось сразу два громких старта продаж Это Ellington Upper House и Danube Views Оба этих проекта стартовали в одном и том же кластере, прям рядом друг с другом, вот здесь И я сюда сегодня приехал, чтобы показать вам это место, этот район Мы сейчас прогуляемся с вами, посмотрим на локацию Проедем вокруг, покатаемся на моем красивейшем красном кабриолете Покажу вам, что вокруг, расскажу об этом районе Будет очень интересно, полезно и как всегда красиво. С вами Даниил из города Мечты из города Дубай. Погнали! GLT Jumeira Lake Towers. Lake Towers. В общем, это башни на озере. В этом районе три искусственных озера и один огромный зеленый парк разбит. Вы озера, они искусственные, соответственно, а, вот, почему же они не цветут, они мелкие, здесь застойная вода, потому что, посмотрите, вместо воды здесь чистейший антифриз, да, зеленого цвета, видите, поэтому ему ничего не делается, вот как в котором машины заправляют, если честно, это, конечно, шутка. Но химии здесь и правда хватает в этой воде Она специальным образом подкрашена Она действительно не пахнет, не цветет Но это чисто декоративный водоем Тут ну, как бы рыбы никакой нету И купаться здесь тоже нельзя Просто гулять, любоваться этими видами Гулять по этой набережной От, нее, от этих озер веет немножко прохладой И конечно же влажный воздух В общем все это позволяет сделать В Дубае азисы, да, Свои водоемы И такое вот прекрасное озеленение Как вам, как вам эти виды? Мне кажется, шикарно. Каждый дом по первой линии снабжен двумя этажами коммерции. Здесь везде есть какие-то кафешки, магазинчики, заведения. То есть можно просто прогуливаться. И здесь нет туристов, причем, обратите внимание, очень мало людей, хотя сейчас самый сезон. Потому что это не туристический кластер. Тут есть бизнес-кластер, есть офисные здания, большинство зданий при этом жилые. И просто прогуливаются местные жители. В отличие от Дубая-Марина, соседнего района, где полно туристов, здесь очень Тихо, спокойно, это прекрасный район для жизни. Но в то же время, за счет своей локации, здесь пешком можно дойти до пляжа. Он востребован и под сдачу в аренду, под посуточную в том числе. Давайте я покажу, что вокруг. Это одно озеро. Вот за этим домом второе. Вот перемычка, дорога между ними. Дорога выводит к станции метро. Вот посмотрите, прямо вот за этим домом, вот этот золотистый навес, это станция метро DMCC. А за ней проходит Шейх Зейд основная артерия транспортная Дубая. И вот те дома уже вот, которые виднеют, это уже Дубай Марина. Вот дом, вот эти дома, это уже соседний район Дубай Марина, который вы все знаете, который самый популярный среди россиян. И вы туда можете вот прямо через переход станции метро пройти и выйти к Дубай Марина Молу. И дорогу туда займет всего лишь 15 минут. При желании вы также можете прогуляться и до пляжа. Конечно, это уже не столь близко. Ну, летом в жару вы точно не захотите туда идти. Но минут за 20-30 вполне можно дойти до пляжа Джейбер Beach. Но то есть, получается, что место очень близкое ко всей движухе, но при этом очень красивое и в то же время тихое и спокойное. Как вам этот район? А где же, будет, где же будет, будут сами проекты? Вот смотрите, прямо здесь, Данюб Вьюз строится вот за этим домом. Это у нас маг э, от мага MBL Residence. Один дом стоит, а за ним будут два так вот стоять. Тух -тух. Две башники, это Danube Views. Из-за счет того, что две башники, они будут слева и справа, и, соответственно, ничего не будет загоражать их. Ну, то есть слегка лишь будет перекрываться вид с вот этим домом, потому что он на первой линии стоит. А в основном виды будут открыты. А, то есть можно сейчас еще взять, забронировать Danube Views. Видовые самые квартиры, почему так называется, потому что реально здесь красивейший городской пейзаж вокруг Не только эти озера красивы сами собой, но в целом здесь прекрасные виды, красивые здания, очень, каждый в своем стиле это очень интересно и приятно смотреть Вот, Эллингтон, в свою очередь, расположен чуть чуть подальше а вот здесь, между этими домами, в этом прогале будет он виднец. Вот за этим домом проходит дорога, вот между вот этими двумя домами там проходит дорога. И вот там через дорогу вот будет э, тоже две башни, стоять Эллингтон Аперхаус. Всего в 150 буквально метрах отсюда. А у него открывается в свою очередь, шикарнейшие виды на виллы Джумейра айлендс Это самые дорогие виллы в Дубае, вообще, которые есть. То есть там прям дубайские олигархи живут и это прямо оттуда рукой подать метров там 300 они начинаются вот в ту сторону виды просто сногсшибательные с той стороны поля для гольфа там кстати еще один есть актуальный проект golf views а, и мы тоже сейчас туда заедем кто в курсе про него там можно вообще в два раза дешевле взять но есть свои нюансы как говорится что же поехали уже смотреть район смотреть эти э, локации уже с колес погнали так вот, я поднялся на парковочный подиум. Вот здесь вот будут две башни Даньюб. Мимо них сейчас проедем. А поедем мы сейчас на моем красивейшем мустанге. Сейчас я установлю сюда еще камеру дополнительную. Вот, смотрите, специально, специально взял его, чтобы радовать вас красивейшими обзорами с колес и шикарными видами. Что же едем готовы вот прямо вот здесь на выезде посмотрите вот две башни будут стоять одна слева одна справа The New views обе открыты одновременно в продажу Вы сейчас можете еще успеть взять видовые юниты те которые смотрят туда туда на самую красоту на озера в сторону дубая марины и сейчас Мы сделаем с вами небольшой кружок, проедем вокруг э, района, вокруг застройки, э, и я покажу вам станцию метро как раз, покажу Шейх Z Road. и, в общем, сами все увидите, будет красиво и по дороге, э, расскажу еще про сам район. Значит, Джилти, как я уже сказал, это район нетуристический, этот район совмещает в себе одновременно спальный район и бизнес-локацию. Да, это осознанный подход к а, планированию застройки городской. Вот, в частности, в бизнес-бэй. В бизнес-бэй тот же подход, когда а, перемежается между собой жилая офисная, а, недвижимость так, чтобы днем работала а, коммерция, работали офисы. А наоборот, а вечером люди приезжали бы уже к себе домой и как бы уже менялся бы формат жизни в районе. И таким образом, это не как спальный рынок, который днем вымирает. Все уехали на работу и нет никого. Нет, то есть тут меняется публика. Даже парковки используются поочередно днем для тех, кто приезжает сюда, как в бизнес-кварталы, а на ночь тает сюда машину для тех, кто приезжает сюда ночевать. Это очень удобно. Вот проходит Шейх Зейт Рот. Это основная магистраль. Основная, самая главная магистраль Дубая. Там 10 полос движения, 100 км в час ограничения скорости. Ух, как мы, как мы резко вошли в поворот. А, нужно следить за полосами, потому что. А, и вот мы проехали мимо станции метро. Мы сейчас еще вернемся с вами сюда уже. Сейчас я сделаю красивую, это вас прокачу вглубь по перемычке, соединяющей, точнее проходящей между а, двумя озерами и соединяющей два берега. И наш с вами проект вот, если бы вы, например, пошли пешком от станции метро, вот вы здесь бы пошли вот на метро вышли, прогулялись вот по этому перешейку и свернули направо, чуть правее на Данюб и либо прошли бы прямо через дорогу через пешеходный переход на Эйлингтон. как вам вообще этот район, вот как он вам изнутри у него, вот хотя смотрите, Дубая Марина и GLT Оба района похожи в том, что, ну вот, вода, прогулочная набережная, вокруг застройка, но совершенно разный, как вам сказать, дух, что ли, у этих районов. Они по-разному выглядят, здесь себя по-разному чувствуешь. Почувствовали ли вы это сейчас? Донес ли я до вас это видео? Напишите свои комментарии, мне будет очень интересно. Делаем сейчас здесь разворот. И, конечно, про сами проекты, про Эллингтон и про Даньюб. У кого нет информации, пишите мне на WhatsApp, я все скину. Вы еще можете успеть. Сегодня, в день выхода этого видео, как раз основной релиз. И, конечно, ну да, уже сегодня разберут очень многие юниты. Не знаю, Ellington, может быть, еще уже весь расхватает. Но обязательно, как минимум, будет консолейшены. У Даньюб, я думаю, чуть дольше будут продажи. Там больше юнитов, там сразу две башни. Даньюб еще есть возможность взять. У Эллингтона есть возможность схватить какой-то cancellation. Вот у меня вот два клиента сейчас внесли Expression of Interest, третий вот еще думает на Эллингтон. И мне говорят, ну, даже если не возьмем сейчас мы в первую раздачу, ну, мы что-нибудь схватим следом. Вновь вернулись с вами сейчас к станции метро, а, так сказать, вокруг нее здесь все, да? И направо сейчас поедем еще кружочек, вдоль, вокруг соседнего озера сделаем. И выйдем с вами, что самое главное, к прекрасному парку. Чуть дальше туда проедем, вокруг третьего озера сделаем круг и выйдем к прекрасному парку. И покажу вам, где же, где же строится Гольф Вьюз. Ох, этот топовый долгострой. Многие сейчас, мне туда писали про Гольф Вьюз, типа, как туда зайти, а можно ли там купить. Ребята, можно, в два раза дешевле. За 500 тысяч дирхам можно взять в студию, даже за 400 тысяч дирхам взять, но это проблемный объект от э, проблемного застройщика вот такая история так что не покупайте э, мой вам совет не покупайте себе проблемы есть люди э, у кого такая стратегия инвестирования брать какие-то сомнительные предложения по заниженной цене в надежде что потом все это выстрелит в надежде что потом э, все как бы да, всем повезет нам и продать в три дорога. Ну, окей, это такая рисковая стратегия, вы можете руководствоваться сами, но я никогда не предлагаю такие объекты моим клиентам. Слава богу, вообще в Дубае их очень мало. Вот, кстати, другая соседняя станция метро, Шоба Риэлти. Это станция метро, которая названа именем застройщика. Ну, это все как бы… В Дубае покупается все. Имена станции метро покупаются просто вообще очень легко. То есть ни одного объекта Шоба вокруг нет, здесь, если вы думаете, что Шоба построила дома вокруг, нет, она здесь еще ничего не строила, но а, дешевле же имя станции метро купить, чем что-то построить, правильно? А, значит, еще раз, в Дубае очень мало проблемных объектов, здесь есть, сохранились некоторые долгострои, там сейчас с кризиса 2008 года но это не те долгострой, где там кто-то пострадал, какие-то дольщики пострадали. То есть там бы этих проблем не было. Также и здесь тоже. Здесь нет какой-то криминальной предыстории этого проекта. Но мой опыт, мой сочинский опыт подсказывает: если в каком-то проекте уже были проблемы, если он уже был долгостроен, то лучше туда не суваться. Как правило, очень часто проблемы потом преследуют вновь такие объекты. Ну, это понятно, что это не такое железное правило, но, но все же это, это, этому меня научила моя жизнь, моя практика работы риэлтора. вот! Смотрите, стройплощадка Golf Views, застройщик Seven Tides, coming soon, пожалуйста, место бомбическое, слева вот это, по-моему, какой-то другой проект, нет, это вообще не имеет отношения, подмерзший, вот, справа актив полным ходом идет, стройка, действительно, как бы, по сути, проект не то, чтобы он был заморожен на какой-то стадии строительства, а он еще и в прошлом не успел стартовать. И ну кому есть. Если кому интересно, пишите. Я там подберу тоже. Есть перепродажи интересные. У меня коллега занимается перепродажами. Там есть все, что хотите, есть. Если вам интересно, такой проект можно можно предложить. Моя задача вам рассказать, ну, как бы на что рассчитывать, предупредить обо всех рисках, а дальше вы принимаете решение сами. И вот сейчас прямо чуть дальше. Ну, правее свернем, и будет прекрасный парк. Попробуем там припарковаться, сегодня воскресенье. Я думаю, там вся парковка будет забита, она там небольшая, но мы попробуем. Вот, выехали прямо к озеру. Так, что же, сворачиваем на парковочку. Кстати, по выходным платная парковка бесплатная становится. О! Идеалити. Идеалити просто. Вот мы и припарковались с вами около парка на GLT. Птички щебечут, ну, не только щебечут, но и каркают. Ну, а, в общем, жизнь бьет ключом, зелень, футбольная, это не футбольная площадь, просто газон, но здесь, видите, ребятишки играют в футбол, там еще дальше спортивные площадки. Тут с этой стороны третье озеро получается, дальний кластер от... у нас. А наши с вами дома, откуда мы начали обзор, вот, вот там, подальше, с той стороны. Здесь, видите, прям для семейного отдыха все. При, пришел вдоль набережной. Привет, привет. Пришел вдоль набережной с детьми, с питомцами, с собачкой погулять. Сел на лавочке, кайфанул. Здесь всегда Здесь уже довольно, видите, взрослые деревья. Тут навес еще отдельно специально сделан для детей. Фонтанчик. Здесь вот, ну, везде продуктовые магазинчики, кафешки, все, что нужно. Ну что, друзья, что вы думаете теперь об этом районе? Теперь-то вы поняли, почему люди в очередь выстраиваются за этими проектами? Здесь ничего не стартовало в прошедшие полгода. Прошлый проект еще весной здесь прошлого года, по-моему, стартовал. Это было МБЛ Рояль и проект не, не из дешевых. А, так что вот за такие локации люди бьются. Пишите мне, кому интересно, чтобы я скинул больше информации. Еще есть возможность успеть, друзья. С вами был Даниил из города Мечты, города Дубай. Всем пока.